Говорим о создании шаблонов в Крите. Это могут быть шаблоны на самые разные темы. Я рассмотрю, например, подготовки шаблона для оформления видео на своем канале на YouTube. Допустим, вот у меня такой вариант шаблона, в котором у меня используются различные элементы. У меня есть текст, который я могу менять, различные надписи, тему уроков и так далее. У меня есть логотипы, подложечки под текст. Все это дело можно независимо друг от друга перемещать в любой момент, настраивать как угодно. Создавая макет, мы в дальнейшем упрощаем себе жизнь, мы можем один и тот же макет много раз использовать, меняя просто какие-то элементы. Текст, заменяя логотипы, меняя название, может быть слегка меняя какое-то цветовое оформление. Рассмотрим, как это было сделано пошагово, создадим новый документ Критом, выберем ширину 1280 с высотой 700 на 20 и назовем его как-нибудь. Кнопка создать, у нас открылся новый проект. По умолчанию здесь два слоя, белый и прозрачный. Белый слой мы зальем каким-нибудь цветом, возьмем инструмент заливки, выберем какой-нибудь цвет и зальем его. Далее выделим прозрачный слой и тоже зальем его, но с одним условием. Для инструмента заливки мы будем использовать текстуру. В параметрах инструмента просто соответствующий чекбокс нужно настроить. Выберем текстуру, которой мы будем пользоваться. Допустим, в примере, который у меня есть, я использовал данную текстуру. Заливаем текстурой этот слой, и чтобы он мягче накладывался на наш нижний слой, мы просто поменяем ему режим наложения на вариант «Мягкий свет». Можем еще поэкспериментировать с непрозрачностью, если нам кажется, что он слишком грубо накладывается. Допустим, как-нибудь вот так. Далее нам нужно создать какие-нибудь элементы оформления, я предлагаю использовать векторный слой для этого. И на векторном слое я нарисую, допустим, прямоугольную область. Область у меня может быть без заливки, либо использовать цвет переднего плана, текстуру, либо цвет заднего плана. Любой из выбранных вариантов я использую с цветом переднего плана, то бишь сейчас он у меня синий, поэтому я могу его поменять, допустим, сделать его просто чуть потемнее. и сделать здесь такой квадратик, это у меня векторный слой, а значит я могу с ним гибко работать. Я его выделяю и для векторного слоя я могу задать обводку любого цвета, но я не буду это делать, мне не нужна обводка, я могу задать ему текстуру градиент прямо здесь в любой момент, допустим я задам ему градиент, но сделаю его более аккуратным, выберу инструмент редактор градиентов, поставлю допустим здесь двойным кликом новую точку и смещу градиент. То есть он у меня такой из синего в синий будет переходить. Гораздо интереснее, чем просто какая-нибудь монотонная заливочка. Далее я могу здесь же в настройках добавить ему тень, используя размывание тени, расстояние тени, даже цвет тени могу задать на свое усмотрение. Да, можно поэкспериментировать с данными настройками. В моем примере у меня в подложечке используется область для логотипа. Я ее создавал отдельно. То есть, чтобы рисовать на этом объекте допустим, вырезать здесь область, мне нужно этот слой превратить из векторного в обычный. То есть я на него кликаю и преобразую в обычный слой. Теперь я могу. Инструментом выделения просто выделить какую-то часть и нажать клавишу Delete. Для этого должен быть выбран сам слой, в котором я хочу что-то произвести. Снимем выделение. Вот у меня такая область для логотипов. У меня заготовлен логотип, я его переношу мышкой. Меня спрашивают, каким образом вставлять, я выбираю вариант как новый слой. И вот мой логотип, используя инструмент перемещения, я просто перемещаю его на желаемую позицию. Далее элементы текста. За текст у нас отвечает кнопочка Т. Мы можем вставлять режим художественного текста, либо многострочного. Они с небольшими нюансами работают. Допустим, художественный текст. У меня заглавие, основная тема моих уроков. Цвет по умолчанию выбирается тот, который был выбран здесь. Но его можно будет поменять. Допустим, пишу крита. Выделив текст, я могу поменять ему размер шрифта. могу поменять ему сам шрифт. Сделать его каким-нибудь более интересным допустим таким. Выделив с инструментом редактирования формы наш слой, мы можем поменять ему цвет, либо задать ему градиент любой на наше усмотрение, либо же опять же заполнить его текстурой. Можно также добавить обводку линии, сделать ему тень. Но я, пошел все-таки поменяю шрифт, мне он не очень все-таки нравится. Вот такой вариант гораздо интереснее. Далее мне нужна еще одна надпись, я могу сделать ее на этом же векторном слое, но для удобства лучше создать новый. Даже можно подписать векторные слои, чтобы потом не путаться. Еще один художественный текст. Теперь в этой области специально, где я делал подложку, стираю надпись «Художественный текст» и пишу «Для начинающих». Цвет можно было выбрать заранее. В данном случае у меня снова использовался тот, который у меня стоит по умолчанию. Можно поменять размер и снова можно поменять шрифт. Для кириллицы не все данные шрифты подходят, поэтому нужно быть аккуратным. Ну и также можно поменять цвет. Допустим, просто сделать его черным, можно задать опять же обводочку, тенюшку, все на ваше усмотрение. Сам текст в любой момент можно подвигать. Почему удобно выделять на разные слои? Если бы у нас две надписи были на одном слое, то при попытке двигать слой, двигались бы сразу обе надписи, а в данном случае они будут двигаться независимо. Итак, здесь у меня будет Тема конкретного урока, в данном случае видео, здесь я могу добавить еще какой-нибудь логотип, скажем, логотип канала. Вновь вставляю его как новый слой, перемещаю, слишком большой, я его могу уменьшить по инструменту трансформирования, с шифтом зажатым, чтобы он не менял пропорции, Клавиша Enter. Сохраняю изменения и могу переместить его на иную позицию, которую сочту нужной. Для этого элемента я использовал многострочный текст и элементы списка. Посмотрим, как это сделать. Новый текст в параметрах инструментов. Выбираю многострочный, выделяю область. Могу сразу выбрать шрифт, ну и цвет. Чтобы добавить к созданному тексту элементы списка, нам в меню параметры инструмента нужна вот, вот эта кнопочка. А здесь из выпадающего списка есть различные варианты их больше просто у меня обрезается видео по экрану, не все обрезает. Допустим, я выберу вот такие, и я могу переместить мой текст, чтобы это смотрелось аккуратнее. Ну, мне кажется, что сам текст можно сделать покрупнее, но не будем сейчас этого делать. Сейчас текст не очень читабелен, поэтому можно сделать ему подложку, как в моем изначальном примере. Я делал это снова на новом векторном слое, используя, опять же, простой прямоугольник, залитый серым цветом. Если он находится в слоях выше, чем слой с текстом, то он будет его перекрывать, поэтому опускаем его просто пониже. И чтобы у нас как-то прорисовывалась текстура, чтобы это все было не очень грубо, мы можем этому слою сделать непрозрачность поменьше. Так вот, достаточно аккуратно смотрится. Так как это векторный слой, мы можем здесь и градиент сделать, и тень, и обводку, все как это было раньше. Иногда нужно выровнять какие-то элементы текста, для этого мы можем в меню Вид, показать направляющие, вытащить направляющую к нам. Она у нас при сохранении не будет сохраняться, но мы можем как-то подровнять текстовые элементы относительно друг друга. В дальнейшем, создав один раз шаблон, я могу в любой момент его открыть и просто поменять какой-то элемент текста, тем самым получить готовую картинку для следующего, допустим, моего видео. Вот у меня векторный слой, я его опять же переименую. В любой момент я, открыв именно шаблон, то есть картинку с расширением кра, в котором будут сохраняться все слои, я просто выделю нужный элемент и отредактирую его. В любой момент я могу отключить любой из элементов, добавить новый, переместить существующие элементы. Все на свое усмотрение. Поэтому рекомендуется, собственно, делать Слои независимые, допустим, я решил, что слишком высоко мне находится этот блок, я всегда его могу сделать пониже, опустить вслед за ним другие какие-то элементы. Как-то так. Создавайте свои шаблоны для разных целей. Повторюсь, у меня был пример для создания шаблонов для канала на YouTube для оформления видео. Варианты из применения могут быть самые разные. Если остались вопросы, пишите их в комментариях и нам в социальных сетях. Ставьте лайки под видео и подписывайтесь на наш канал в YouTube. С вами был Михаил и Компьютерная Грамота. Всего вам доброго!